Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. У меня, короче, вот такая вот проблема. Если кто-то мне поможет ее решить, я буду очень рад. Игра запускается, все, но при раскрытии окна или когда делаешь на весь экран, крашится игра и вот такая вот ошибка. У кого была такая проблема, если была, то как вы ее решили, пожалуйста, напишите в Телеграме, который будет закреплен под видео или в комментариях под видео. Тоже можете как бы оставить свой комментарий. Буду благодарен и думаю, будут благодарны люди, у которых такая же проблема, как у меня.